Хвартс, Агат. Я мог год путешествовать наугад, но пока писалось, я был богат, как открывший землю. Проговорив-то, вслух Это тебя я только больной урод, чемодан несвежих чужих острот. Улыбнешься девушке, полный рот, черного толченого шрифта. 20 лет в булоне или шаё, Люди раскупали мою вранье. Я не знал, что истрачивал не свое, что разменивал Божью милость. А теперь стал равен себе, клашар. Юность отбирается как и дар. Много лет ты лжешь себе, что не стар. Лжешь, что ничего.